I don't know. Первая половина для них явно пошла комом, но в любом случае отчаиваться, конечно, не стоит. Есть очередной девайсный раунд, на котором я думаю, можно хоть какие-то профиты получить. Бинго выстреливает со снайперской винтовки, к сожалению. Не попадает по своему сопернику. Его закрывают смоком, но Бинго не теряется. Попадает по первому, следом попадает по второму, дорогие друзья. Ситуация равная 3 в 3, при этом есть уже игрок на джангле. Это Ади. И именно Ади будет одним из ключевых персонажей, на мой взгляд этого раунда, потому что он сейчас будет отрезать соперника, который будет пытаться пойти с апдауна, uh, и он как раз-таки именно сейчас его и отрезает. Бинго, забирает Капаточка, следом забирает Теннели. Девушки, дорогие друзья, и следом минус Ади. Это минус 5 в исполнении Бинго КС. И счет становится 7-3. Ну, я же говорил, что, в общем-то, все не настолько уж и безнадежно. Есть хоть какие-то, хоть какие-то э, перспективы на светлое будущее.